Что очень важно, что у нас нет срока. Вот, например, вот вы обучаетесь там, ну, например, в месяц, все, дальше надо доплатить, и вы будете дальше обучаться. Нет. Каждый наш студент может обучаться со своей скоростью. Главное, чтобы он посещал согласно графику все обучения. И кто-то, если может выполнить тренировки быстрее, он движется быстрее и заканчивает обучение быстрее. Кто может выполнять или кому тяжело... Выполнять эти тренировки, тогда он выполняет чуть-чуть помедленнее и заканчивает чуть-чуть позже. Но он тоже заканчивает, мы никого не выгоняем. То есть, сколько нужно будет, столько тренируем, пока мы не получим конкретный результат. А конкретный результат от нашего обучения, это цифры, увеличенные цифры продаж у наших студентов. А в вашем случае, у ваших сотрудников или у вас лично.